Если вам не нравится приторно-сладкая выпечка, тогда для вас рецепт, как приготовить домашнее печенье с творогом простое, оно получится мягкое, с легкой корочкой, вкусное и несложное в приготовлении. Готовую выпечку подают после остывания, печенье можно украсить сахарной пудрой или оставить так, используйте творог любой жирности, домашний или покупной, тесто получится мягкое, не забивайте его сильно мюкой чтобы готовая выпечка была мягкая список ингредиентов в конце видео подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов необходимые ингредиенты сливочное масло 115 грамм сахар 3-4 стакана соль 1 щепотка разрыхлитель 1 чайная ложка мука 2-5 стакана яйца